мир а, неизвестная компания Surface для русских райдеров собственно из разряда американских гаражных производителей ну в общем-то мне нравятся такие производители как я уже говорил потому что они все новые они все интересные они все необычные у них все есть какая-то фишка и они все разные, то есть вот, эти ребята не сдержаны никакими там, они не пытаются походу конкурировать друг с другом и говорить там я сделаю такую же, но дешевле, я сделал такую же, но лучше, а вот у вас одна там дека у меня 18 дек и 13 шурупов, здесь этого нет, но здесь люди как бы пытаются сделать что-то, ну может быть действительно то, что там интересует самого хозяина фирмы, который что-то делает для себя. Но в целом линейка лыж как бы, достаточно стандартная, есть фрирайдная, естественно фрирайдная, потому что на самом деле вы можете сколько угодно размышлять, но фрирайд прет и развивается наиболее активно, чем все остальное, вы можете как угодно к этому относиться, но это факт. У этой фирмы и нет других лыж, кроме фрирайдных, но в общем, наверное, только парковые, то есть... Это так, линейка фрискейнга. Основная фишка этих лыж является вот эта штука. Это такой своеобразным э, образом структурированный скользяк, который заменяет камус, ну, скины. То есть на уклоне от 10 до 10-20 градусов вы можете подниматься на них, не используя камус. Почему это интересно и важно? Потому что большинство новичков... Которые начинают только кататься в трасс С одной стороны интересуются подъемом пешком С другой стороны не готовы вкладываться настолько в оборудование Чтобы купить крепление за 300 евро Купить скины за 250 евро За ними там ухаживать и так далее Тем более они там может быть поднимаются там, Раз в 10 за сезон всего Вот это решение для них То есть не надо никаких скинов, не надо никаких уходов Не надо ничего я не очень знаю, как это все работает в режиме какой-то длительной эксплуатации, конечно, это обзор, но по факту это может иметь место быть, потому что беговые лыжи, в конце концов, они же так м, затачиваются на классический ход, А ну почему бы и нет. Как вариант, как вариант, как альтернатива, экономия деньги на скинов вполне может быть, но я думаю, что как-то она насекается по новой, эта насечка, после вот того, как она используется и сотрется но с учетом наверное того что в россии пока таких лыж нет ваши муки выборы они тем облегчаются горевать <говорить> не надо вот но те кто в Европу ездит посмотрите найдите они здесь есть в общем то я их здесь вижу не первый раз собственно пришел сюда уже знаю о чем речь и шел целенаправленно все попробуем попробуем потестить попробуем найти естественно расскажем ну а пока чтобы не пропустить подписывайтесь на канал ставьте вот так пока